дела пошли очень хорошо да в колхозе под названием рассвет а нас ребятки попросили приехать в европу да выделить нам а, большой дел за Ну как выделили мы в общем частично его приобрели судя по в огромный кредит, так сказать, да, то есть, естественно, выплатив первоначальный большой взнос, да, и теперь нам периодически необходимо будет это все дело частично отрабатывать, да, то есть, ну и, конечно же, развиваться, то есть, ну, этот кредит будет гасить компания, да, то есть, которая пригласила меня... Сюда приехать, да, то есть я же не по своей воле сюда приехал, ребятки, а меня просто-напросто попросили приехать как успешного фермера, который знает, ребятки, то в фермерском хозяйстве, да, то есть, компания, которая меня пригласила, ребятки, будет выплачивать за меня этот кредит частично в период действия контракта. Но в течение этого, ребятки, контракта я должен буду пребывать здесь и развивать данное хозяйство. Ну что ж, вот такая, ребятки, фермочка у нас выделена, да, то есть, не маленькая, я бы вам сказал. Если мы глянем на карту, да, то есть сейчас я вам продемонстрирую, какое место она занимает, то есть вот у нас здесь находится ферма, 6-4 поля в нашей собственности и вот такой ребятки участочек, то есть совсем необходимым. У нас здесь и курятник, у нас здесь и овчарня есть, у нас здесь и свинарник, коровник, по-моему, даже два коровника, если я не ошибаюсь и две погрузочные разгрузочные станции, то есть имеется плюс и два, два места так называемых наших дома, да, то есть где мы можем отдыхать, то есть вот у нас значит это у нас один одно место для погрузки и второе место для погрузки называется так называемая символическая башня, то есть у нас здесь практически все блага для Дальнейшего развития Ну и давайте-ка придумаем, ребятки Давайте краткий небольшой экскурс я сделаю То есть пробегусь и продемонстрируем, Что это за фермочка-то такая Ну, собственно, здесь находится Мое основное жилище В котором я и буду отдыхать Да, то есть Вот давайте я вам сейчас рум-тур небольшой сделаю Да, то есть по этой комнатке так, что-то я не вхожу сюда Совсем уже толстый стал, зажирался Так, в общем, заходим Здесь у нас такая вот кухня, да То есть некоторые предметы мы можем двигать Тут у нас, я так понимаю, выход Открывается именно на улицу Здесь у нас должно тоже, по идее, открываться Ну давай, открывайся же, не подведи меня Не хочет дверка открываться почему-то Наверное, надо сначала как-то из извертеться Закрыть эту дверь, а уже потом открыть вот эту Нет, не получается Нас, ребятки, не хотят выпускать, но ничего страшного Так, давайте мы пройдемся вот сюда, Следующую комнату, хотя это та же самая комнатка Это у нас, значит, а, я так понимаю, гостиный зал да То есть тут у нас телевизионная панель стоит Двери, ребятки, кстати, все открываются практически а, Тут мы сразу попадаем в гараж Почему-то двери, кстати, открыты, надо их прикрыть Так быть не должно, Но, да То есть тут мини-гараж такой, я так понимаю Или мини-просто такой, ну не знаю, как его можно назвать Ну да, скорее всего, это вместо под гараж отведено Давайте-ка, ребятки, я по дому еще экскурс не закончил Также у нас есть здесь лестница на второй этаж Давайте глянем, что у нас на втором этаже А Тут, в общем, картиночка, тубочка вот такая стоит Да, То есть пылесос даже есть, нифига себе Пылесос, кстати, можно двигать, куда нам заблагорассудится Нифига себе, вот это прикольные вещи тут творятся на самом деле, ребятки, хата прикольная, хата достойная, да, то есть это не тот мой э, деревянный домик, который у меня был э, э, в колхозе под названием Рассвет, да, то есть это реально большой-большой дом. Тут у нас, значит, туалет, видите, все есть, а здесь у нас дверь, это куда у нас открывается, давайте посмотрим. А, это, ребятки, комната наша, ничего себе, даже, ребятки, комната личная есть и здесь, ребятки, действительно можно отдохнуть Это просто офигенный дом То есть у меня такого еще не было в фарминг-симуляторе Так, это что у нас за вход? Это, ребятки, еще одна спальня Да вы шутите, что ли? Тут что, на несколько человек, что ли? Офигеть, ребятки Две спальни в этом доме в огромном То есть мне это очень нравится Здесь реально можно отдыхать как следует Ну что ж, по дому мы экскурс с вами закончили Так, дверь можно все закрыть Давайте выходим во двор, друзья по дворе нас ждать не менее интересные вещи. Это вот такой вот, ребятки, мангал, да, то есть это обалденно просто. Плюс здесь столик есть вот такой, за которым можно посидеть. Плюс тут, ребятки, еще белье висит, мои грязные, не вещи. Ну, точнее, даже не мои, а от хозяев, которые здесь раньше были. То есть надо будет с этим как-то разобраться. А с этой, двери... с этой стороны двери, ребятки, открываются швабры, всякие поливочные шланги, да. То есть вот, собственно, наш основной дом. А рядом с домом, вот с этой стороны, находится мини-такой... Не знаю, а, мини-амбар, что ли, мини-навес, под который можно прятать какую-либо технику. Давайте прогуляемся дальше. Здесь, с этой стороны, ребятки, да, то есть вот нам, на, наш ребятки, москвич, да, то есть уже э, снаряжен тележечкой для перевозки чего-либо, да, то есть э, уже техника у нас какая-то есть, да, ребятки. Техника, ребята, у меня... В большинстве случаев из модов, да, то есть я использую модификации годные. Можете посмотреть, кому интересно, в описании под данным видосом есть ссылочка, ребятки, на все модификации. Смотрите, переходите, качайте, наслаждайтесь подборочкой модов. Лично сам собирал очень долго, очень кропотливо. Ребятки, заходим вот в это помещение. Здесь у нас мини-гараж, мини-говорю, не мини-гараж, а гаражное помещение для ремонта наших с вами машин. Здесь, смотрите, даже аккумуляторная тележка есть. Нифига себе, как прикольно. Я такой даже не видел ни разу. Здесь есть, значит, вот такая штучка какая-то. Не знаю, что это такое. Вроде похоже на на какой-то, да, то есть классно. Бензопила есть какая-то. Даже не бензопила, а, скорее всего какой-то, как это там, что ли, да, такая штуковина. Офигеть, которым, знаете, кустики равняют, Когда делают ровненькие кустики Вот, а, да, то есть Вот так все классно сделано Прям, смотрите, верстак есть, стол То есть бочки какие-то, классно То есть это у нас ремонтное помещение Тут даже, ребят, лестница есть на второй этаж а На втором этаже, я так понимаю, тоже можно что-то хранить Так, это окошечко у нас не открывается Но это уже по своему усмотрению Так, а здесь что? Это у нас гаражик Идем дальше, друзья Это помещение мы осмотрели так, это москвич. Дальше, ребятки, идем. И тут начинается самое интересное. Тут у нас начинаются наши с вами а, сельскохозяйственные угодья. Здесь у нас коровник, я так понимаю, огромный. Просто давайте посмотрим, где здесь можно коров а, закупать. Это у нас, так понимаю, слив навоза отсюда идет, да. То есть здесь, скорее всего, где-то закупка должна быть. Или даже здесь, по-моему, место под кормление этих самых коров. Так, а, вот тут, по-моему, да. Вот тут, ребятки, мы можем купить коровок. Реально огромный просто загон для них. Больших-больших масштабов, да. То есть это раз. И вот с этой стороны есть еще один загон. У меня такое ощущение, как будто здесь два загона, да. Хотя, возможно, это и один. Но давайте все-таки проверим. Просто огромное-огромное поле, да, для коров. Так вот тут, да, ребятки, и вот еще, одно, еще один коровник. Реально, ребятки, размер вот этого коровника, он просто впечатляет. Потому что тут... Ну, смотрите, какое, какое пространство, да, то есть тут можно целый, в принципе, огород сделать в этом коровнике, но я даже не знаю, как это у нас получится. Тут, в принципе, да, ребятки, есть заезд вот такой, и на технике можно заехать и, наверное, распахать при желании, то есть получится еще одно а, дополнительное поле, если, конечно же, это возможно, давайте глянем. Все-таки, да, то есть вот тут вот место для коровника, может поместиться реально поле, но, не знаю, в коровнике можно ли пахать, ни разу не пробовал, так... Давайте, ребятки, пройдем дальше. То есть, что у нас дальше? С коровниками мы разобрались. То есть, поистине, огромных масштабов все это делал. Тут тоже, я так понимаю, все коровники идут. да, То есть, тут у них типа кормильное помещение и так далее. Давайте посмотрим дальше, что у нас есть. Так, тут у нас, значит, выходим мы сразу во дворик. Так, здесь тоже для коровок. И дальше смотрим. Ну, курочек вы, ребятки, уже все видите. Вот тут, значит, у нас есть курятник такой, да. То есть, курочек я уже закупил по максимуму. И теперь они у меня блуждают по всей моей территории. О, вот это, да, вот это прикольно, ребятки. Смотрите, огород какой классный. Это, ребятки, мини-сад, мини-огород. Тут даже есть печечка. Обалдеть, вот эта атмосфера. На самом деле мне эта фермочка нравится, да, то есть она достаточно уютная, достаточно все везде так детализировано. Много всяких мини-объектов, да, таких приятных. И это, ребятки, классно. Тут какие-то ворота даже есть, которые можно вот тут сбоку по кустам обойти, не открывая даже их, то есть не обязательно открывать эти ворота. Так, здесь что у нас за амбарное помещение? Тут, ребятки, у нас тоже что-то можно приобрести. Я так понимаю, что здесь, скорее всего, свиньи или же овцы. Давайте глянем, где мы находимся. А, это у нас, ребятки, пастбище овец тут находится. Сюда мы можем закупить овечек, друзья. Да, черт возьми, так, где они у нас покупаются? Да, вот тут мы можем приобрести овец. И вот мы смотрим тут разновидности всякие. Но это, ребятки, из-за того, что мы играем с модификацией на сезоны. У нас сейчас из сезонов «Ранняя весна». Сезон только начинается Так, это у нас точно свинарник Потому что я здесь не был, давайте глянем на него Так, ребятки, проходя дальше Тут, тут видите, у меня стоит такая, такое, значит, амбарное помещение Небольшое, да, то есть пролет И в этом пролете я храню свою технику Тут у меня и плу, как видите, да То есть есть и погрузчики Различные на трактора Да-да-да, вспомогательные Там стоит техника уже трактора Которые также у меня есть, ребятки, в собственности Многие из них вы уже видели а многие еще, ребятки, предстоит увидеть И вот, ребятки, это у нас, похоже, свинарник, да, то есть мы подходим сейчас к свинарнику И свинок мы, естественно, тоже будем со временем закупать, ребятки, все будет Хотя у нас денег не так сильно много, но мы, ребятки, будем развиваться, черт возьми И у нас все непременно будет На самом деле карта небольшая, да, то есть, но... На ней все так классно расположено, что ну, далеко куда-то выезжать не нужно. То есть, плюс у нас вот тут есть огромный участок, на который, наверное, стоит накопить со временем за 2 миллиона. И его разрабатывать уже просто-напросто а, по-крупному -по А пока довольствуются вот этими мелкими полями Которые находятся м -м, кругом То есть нам их точно будет достаточно Есть поля вот такие вот с кучей леса Даже, да, здесь лес Вот здесь чистое лесное пространство Можно сделать лесные заготовки какие-то Да, ребятки, на самом деле очень много здесь всяких полей Самое дешманское поле, которое здесь есть Это вот девятое, да, то есть такой небольшой пролетик Интересно посмотреть, что там находится Но я со временем туда обязательно сгоняю. Так, ну что ж, тут у меня, значит, навес, под которым хранятся различные тоже а, прицепы, буду складировать, да, то есть вот у меня есть мой уже один универсальный прицеп. Итак, смотрим дальше, друзья, вот она, тот самая техника, святое, ребятки, место, где у меня а, будет храниться все мое колесное снаряжение, да, на ходу которое, вот, то есть некоторые трактора вы уже видели, но вот этот, по-моему, ребятки, я уже продемонстрировал трактор, да, в моих в стримах он присутствовал да много много раз и так далее это олдскульный трактор да который я отобрал из множества вообще модификаций который мне показался самым ну, вообще таким интересным да то есть самым проработанным детализированным собственно поэтому он у нас здесь и вот ребятки новый трактор который вы еще не видели да то есть в одном из моих видосов по-моему я его показывал хотя могу ошибаться но это ребятки тоже совершенно новая техника мы на ней обязательно покатаемся. Ну и, ребятки, это шечка правда, он у меня уже такой грязненький весь, да, то есть это Т-150К, друзья, да, то есть на котором я тоже недавно э, на видео производил спашку поля, да, то есть такая тоже интересная советская э, атмосферная техника, то есть мы, да, друзья, хоть мы и на европейской э, на европейской территории, да, находимся, но мы будем работать, стараться на различной техники. Ребятки, не только будет русская техника, но и всякое разное интересное. Поэтому, ребятки, Смотрите, наслаждайтесь Так, смотрим дальше, что у нас здесь есть Тут тоже большое, значит, помещение Под какую-то большую технику Самое главное, ребята, я вам не показал Здесь есть возможность включать вот таким вот образом свет Это у нас электрические выключатели, да, на стенах стоят И мы можем, подойдя вот так к нему Щелкнуть, и у нас станет гораздо светлее в нашем ангарчике, да То есть, ну, сейчас пока не обязательно Сейчас у нас вечереет Сейчас пока что мы не будем этим пользоваться Ну что, ребят, силостные ямы Прошу, ребятки Оценить их масштабы То есть это огромные просто силостные ямы В которых, которые, наверное, два моих роста Если не больше в высоту И сюда нам действительно потребуется Много усилий, чтобы их заполнить Это раз Сейчас я вам покажу еще То есть это только одна яма силостная Еще плюс, ребятки, две вот такие же силостные ямы То есть это просто офигенно Можно уже не заморачиваться, ребятки О постройке каких-то силостных ям У нас здесь просто вот такие огромные бункера Они уже присутствуют. И это, ребятки, очень большой плюс. Ну что ж, вот такая, ребятки, фермочка да, нам была выделена. И теперь, ребят, все в наших руках. Как мы будем дальше развиваться зависит только от нас, от наших возможностей. Че, курочки, развивайтесь потихонечку вместе с Бартишкой, с Кретчем, да? То есть, нравится вам здесь на новой ферме? Да, вижу, что курочкам нравится. Они чувствуют себя здесь вполне в своей тарелке. Петя, Петя, петушок, позолоченный Красный гребешок. А, давай уже оплодотворяй как следует моих курочек. Мо, моих курочек, чтобы яйца несли огромные, как страусины, чтобы были, да, чтобы у нас хозяйство быстренько пошло на взлет. Ну что ж, значит, указания мы дали нашим курочкам, если так это можно назвать. И я надеюсь, они нас не, под, не подведут. Так, это помещение я вам показывал. Это у нас в сбоку в наш большой коровник. Вот такая, ребятки, ферма получается, да. То есть, очень-очень большая и. Очень-очень нам много придется на ней работать Да, ребят, еще вот такое здесь интересное место Есть, это так сказать, задворки И здесь у нас расположены всякие хлам То есть это плюс даже конная телега есть Я так понимаю, что хозяева предыдущие здесь даже на конях Катались, да, в этой телеге Перевозили что-то, то есть тут какие-то Старые всякие, это что, это конура Похоже, на походу них жила собака Здесь вот такой вот конурей, интересно Плюс с изгородью, да, старые Трактора какие-то, да, на которых работали На которые они уже развалились давно-давно Какие-то похожие что-то на Джон Диры, да, то есть на На еще какие-то трактора, то есть раздолбанные Все вообще классно, атмосферно, мне это, ребятки Вполне нравится, ну и вот так С внешней стороны выглядит наш Наш домик перед домом большое уже спаханное поле. Недавно я тут уже поработал, да, на нем перепахал. А, ну, вот так вот, собственно, выглядит наше, наши, ребятки, жилище. Все-таки вот этот вход, да, он открывается с этой стороны, а изнутри что-то я его не мог почему-то открыть. А он открывается, но не закрывается. Видимо, точка, триггер какой-то, да, который открывает эту дверь, стоит где-то в другом месте. И он просто так у нас не работает изнутри. Ну, да ладненько. здесь почему так? Ну, открыто. А если кто-нибудь залезет в эту форточку, да, дабы окошечко... Закрывается где-то, нет, окошечко, ребятки к сожалению, не закрывается. Ну что ж, ребят, вот такой вот у нас будет теперь новое жилище для наших с вами дел. Ну и, конечно же, с делами надо бы определиться, да. То есть сейчас у нас ранняя весна, да, сейчас мы э, пашим, да, то есть поля распахиваем и так далее. Ну, у нас также, ребятки, есть работа по контракту. Будем выполнять работу по контракту. Сейчас мне необходимо будет сделать, наверное... Ну, по вспашке все понятно. Культивация. Да, нет. можно будет, ребятки, заняться даже культивацией. То есть, будем работать, естественно, на дядю, зарабатывать а, денежки. Да, то есть, можно было лес попиливать лишний, но я не буду, чтобы у нас как-то по атмосфере было, да, то есть, на нашей фермочке. Итак, друзья, начинаем потихонечку развиваться. Что ждать, такого ждать. У нас есть большое количество контрактов, да, то есть, в частности, это культивация, да, и вспашка земли. Но вспашкой земли мы всегда успеем заняться, а меня интересует культивация. Давайте посмотрим, мы вообще имеем у себя в наличии, да, вот такой вот трактор, да, под названием Т-150, мощность двигателя которого составляет почти 170 лошадиных сил. Давайте посмотрим, какой культиватор или же дисковая барана, подойдет для этого трактора, чтобы хотя бы на нем пытаться сейчас зарабатывать, работая по контрактам. Так, давайте глянем, что у нас есть. трехметровая Трехметровый культиватор такой вот, да, то есть его преимущество в том, что он дешевый, всего лишь а, стоит 7 тысяч, но 3 метра это не серьезно. На самом деле, да, то есть есть вот такой культиватор, то есть другой фирмы, тоже 3 метра у него охват, длина плуга самого, это, ребятки, несерьезно, есть а культиватор, кстати, вот такой, и это, я вам скажу, очень интересное решение, но если бы мы обрабатывали свое какое-то поле, да, и сразу же засеивали его травой, было бы прикольно. Да, кстати, ребят, играю я с модификацией, да, с такой с достаточно глобальной, она вроде как называется «Производство». И у меня, естественно, все иконки сейчас тоже а, с этой модификацией поменены на вот такие, на более красочные. То есть, ну, что мне кажется, как гораздо круче, чем стандартные белые. Вот, Ну, белые стандартные привычнее, а к этим еще предстоит немножко привыкнуть. Но тут, тут зато понятно, что вот эта у нас травка, да, это у нас пассивная редька, а вот это я не помню, то ли канола, то ли еще что-то. А, ну да ладно, так смотрим дальше. Это такого же плана, только чуть побольше, да, то есть и а, с большим охватом, но оно не, как не вариант, потому что, во-первых, поле не наше, во-вторых, а, мощность 220 лошадиных сил была. У нас только, ребятки, 170, не забываем про это, да. да смотрим дальше. Естественно, пробежав, мы понимаем, что у нас только остаются модовые какие-то а, культиваторы, да, то есть. И вот этот, вот смотрите, 5,5 метра. И 150 лошадиных сил, мне кажется, подойдет идеальнее всего, достаточно не и достаточно широкий у него охват. Почему, ребятки, мы, мы хотим обрабатывать контракты не на, казе, не на казенной, а на своей технике? Да? Потому что там и так, собственно говоря, выход идет небольшой да, с них, с контрактов за культивацию. То есть, а если мы будем на техники, которые нам выдаст хозяин нас вообще будет мы практически ничего не будем получать с контракта, поэтому мы хотим сначала приобрести хотя бы какой-то культиватор можно даже взять его в аренду и в ближайшее время мы его точно отобьем 1400 кстати аренда стоит такого культиватора, можно в принципе его приобрести на постоянной основе, но все-таки я постараюсь с этим повременить так, давайте посмотрим дисковые бороны, они у нас ведь тоже как культиваторы выступают Ими тоже можно культивировать, позволяет подготовить поле к новому посеву, написано. Так, разве? Ну, хотя, да, все верно. То же самое и с этими культиваторами. Так, дисковые бороны 320, 100 лошадиных сил, 3 метра, 145 метров, заметьте, да, друзья, и 180, но это, мне кажется, слишком большой уже, да, культиватор. Наш трактор просто его может не потянуть 180 лошадиных сил. Нужно желательно на расчет брать, что меньше 170 лошадиных сил. Так, дальше смотрим. Это очень большой культиватор. И остаются, ребятки, культиваторы а, уже такие из модов. То есть, трехметровый. Это у нас в основном передок вешается тракторов. И вот такой, четырехметровый, но требует не нехилого такого трактора. То есть, ну, Возможно, даже наш справится, но я не вижу смысла. У нас есть, ребятки, вариант посерьезней. Так, активные бороны у нас тоже на переднюю часть вешатся, нам неинтересны И чизель-культиваторы у нас немножко для других задач используются. Ну что ж, давайте, ребят, посмотрим тогда. Вот этот вариант я присмотрел, он, мне кажется, самым таким оптимальным. Давайте-ка уже приобретем его. Приобретем мы его, наверное, все-таки в кредит и будем постепенно окупать. Давайте так и сделаем. Все, арендованная техника у нас находится в магазине И в этот самый магазин мы сейчас и поедем На чем поедем? Это уже, ребятки, другой вопрос Так, а чем можно привести наш культиватор? Спросите вы, наверное, только вот этим вот трактором по-любому Вот давайте на нем мы и поедем Ну что ж, заводись, родной, Т-150 как-то странно он называется HTZ SMD-62 Но самое распространенное название от него Т-150К Ну что ж, заводись давай Как всегда, ребята, техника нас не подводит Заводится с полтычка практически Ну и готовы, ребятки, уже к выезду Поехали Дорога лежит у нас, ребятки, в магазин так, тут, насколько я помню, можно проехать быстрым способом. Давайте глянем карту. Карту я еще пока знаю не так совсем хорошо. А вот здесь, интересно, есть какая-то дорога или нет? Мне интересно было бы узнать. По-моему, да, потому что я там катался и пахал, культивировал, точнее, поле. Мне кажется, здесь как-то можно проехать. Ага, вот там вижу, что дорога есть, но надо выехать сначала отсюда. Теперь, ребят, выезжаем за культиватором в магазин. Вообще, буду стараться применять меньше всяких читерских приемов, типа перемещения какого-то автоматического. Буду стараться ну, делать все максимально реалистично. То есть, да, вот это поле, кстати, мы тоже вспахали недавно. Да, буду делать, ребят, все максимально реалистично. То есть, чтобы было нам как-то хардкорнее, что ли, играть. Так, все, ребят, выезжаем сейчас в магазин. Я хочу проверить, куда же нас эта тропинка заведет. Есть ли здесь выезд? Вроде бы как бы есть. Так, сейчас нам надо просто придерживаться этой дорожки, и мы выйдем на нормальную асфальтированную дорогу. Там у нас впереди водоем, что ли? Да, ребятки, действительно водоем. Ну, давайте, я тут понимаю, можно его пересечь, потому что дорога, в принципе, через него идет. Да, тут, в принципе, не глубоко, отлично. Можем проехать. Тут подумать просто нереально. Да, мы просто едем вдоль дороги основной, именно вот такой полевой дорожки. Которая нас, собственно, ребята, и выводит на нашу с вами основную дорогу. Тут уже надо бы поворотничек включить. Да, это, ребята, дорога у нас на магазин. Магазин осталось недалеко Трактор, кстати, очень сильно запачкался у меня уже до да? одной Это, ребят, не критично Это у нас техника, ребятки, рабочая Поэтому она так и должна выглядеть Друзья, если у кого-то есть предложение Какое видео мне снять, да, на тему фарминг-симулятор Или по какой-либо игре Вы обязательно напишите мне об этом в комментариях под видосом я, ребятки, буду очень благодарен вашему совету. Так, мы уже почти что приехали, да? Так, мы уже в магазине или нет? Да, это, ребятки, магазин. И отсюда, наверное, уже можно заехать. Отлично. Да, у нас, кстати, там уже сеялка стоит. Так, но здесь здесь не проехать, да? То есть газоны топтать мы не станем. Объедем а мы вокруг. Я бы сразу оба этих оборудования захватил, но сейчас возьму только лишь культиватор. Да, нехилый такой культиватор получается. Думаю, аренду мы быстро на нем отобьем. Главное, чтобы наш трактор его тянул как следует. Ну, все, цепляем. Так, так, так. И надо бы, надо бы его, наверно сложить. Иначе он будет нас землю скрести по дороге. Как-то мне кажется, он... Он у нас уже, походу, землю цепляет. Вам так не кажется, друзья? Мне так кажется. Ну-ка, давайте-ка глянем. Такое ощущение, что он как будто уже своими вот этими зубчиками вгрызается в землю. Так, ну да ладно. Я надеюсь, он не будет помехать. Эти зубчики не будут нам мешать транспортировке? Вроде бы не мешают. Ну что, у нас мощности много в этом тракторе, поэтому он даже может асфальт вспахать, если надо будет. Так, ладно, едем. Так, что как-то медленно едет наш трактор. Так, а как-то можно регулировать прицеп. Да, ребят, прицепной можно регулировать, но на полук это никак не влияет практически. То есть, видите, мы опускаем, да, прицепной поднимаем. Не влияет это абсолютно никак на полук. Да, тяжеловато везет. Мне кажется, что такой... Такой путь желательно транспортировать На какой-нибудь тележке, да, наверное В следующий раз надо будет так и сделать Просто он с ним Наш трактор медленновато Как-то едет, на самом деле Все, ребят, выезжаем обратно У нас тем временем уже вечереет Ранней весной, ребятки Вечереет слишком рано Сейчас мы, наверное, привезем культиватор Сразу же приступим, ребят, к работе так, но ну мы не определились с контрактом, на самом деле. Давайте-ка посмотрим, что нам можно выбрать, какой же контракт и на какое поле нам взять. А, полей, на самом деле, очень много. Так, смотрим, вспашка земли и культивация. Где самая дорогая культивация? Так, культивация, поле номер 16. А, поле... О, это же очень большое поле, на самом деле, и культивировать его... Достаточно будет проблематично. Зато мы сразу же окупим наш с вами трактор. Давайте выезжаем. Тогда на него нам предлагают... Смотрите, как культиватор. Нам предлагают огроменный трактор и большой культиватор. Так, может быть, какое-то среднее есть значение, да? Среднее какое-то поле. Спашка земли, культивация. 21-е поле у нас где? 21-е поле, ребят, вообще рядом. Далеко ехать не надо. Давайте мы 21-е и сейчас прямо и возьмем. Что ж, принимаем 21-е поле, мы как раз-таки находимся рядом с ним. И сейчас, ребятки, пора бы уже испытать нашу технику в деле. Так, откуда оно начинается? Давайте глянем его габариты. А, ну вот прям отсюда и начинается. Ну что ж, приступило вре... пришло время, ребятки, сразу же использовать, и испробовать нашу технику. Давайте уже испробуем. Пора разворачиваться, друзья. Так, Отлично. Спашка, ребятки, у нас была Теперь, ребят пожалуйста, культивация Культивация поля на тесты 150 к Погнали Как наш копец будет справляться с этой задачей Мы сейчас увидим А справляется он, в принципе, неплохо, я бы сказал Даже лучше, чем я ожидал Лучше, ребят чем я ожидал, это точно хорошо вообще идет то есть без всяких там задержек да, без всяких там тормозов он вообще бодрячком тащит этот культиватор да, то есть он справляется вообще отлично с ним так, давайте развернемся да, трактор конечно ребятки грязноватый, не мешало бы его помыть но для нас это не критично еще раз повторяю Ребят, кто за то, чтобы мне помыть трактор, пожалуйста, оставляйте свои комментарии по этому поводу. И, возможно, братишка Стрэч как-нибудь обратит на это внимание и будет мыть свою технику почаще, если это, ребят, вам критично. Так, ну, если честно, мне это не особо критично, поэтому мы катаемся именно вот на технике, которая такая вся грязная, пошарпанная. Так, ребят, гораздо лучше атмосферности. в принципе неплохо идет с половиной метров а наш трактор тащит его так как будто бы не чувствует да, друзья, очень бодренько тянет вообще нравится, даже прям вот в горочку когда мы едем скорости даже мы не сбавляем на нем абсолютно мне нравится этот трактор хорошая техника, недорогая практичная. Да, я думаю, мы себя окупим достаточно быстро на такой технике. Вообще, можно было бы, можно было, наверное, и на постоянной основе купить такой культиватор себе. Тогда нам было бы только нужно было бы его ремонтировать. Денежек бы он с нас он много не выкачивал ежедневно гиптная техника имеет свои нюансы определенные. То есть в конце каждого дня надо выплачивать за него, за нее бабло. Посмотрите, как испачкался вообще. Кстати, вот этот хитозе, он, да, из модификации, да, то есть у него такая э, текстура изначально немножко пошарпанная, да, ржавенькая. Ну и он еще плюс морается, ребят, очень сильно. Я не знаю, он со временем совсем такой поркой покроется, черный или так, или вот на этом все, это максимально его пачканное состояние. Поживем, ребятки, и увидим. Но, но пачкается он, конечно, жестко. Ну, а что вы хотели, ребят? Работаем с землей. А с землей по-другому. чистым, чистом, ребятки, ты никогда не выйдешь, если работаешь с землей. Мы всегда стараемся работать по максимуму, несмотря на то, что даже у нас уже давно солнце село за окном А мы все работаем и работаем, друзья Так, надо ехать так, стараться, чтобы брать все Всю область для обработки Вроде бы пока всю берем, пропускаем по минимуму Но это, ребят, а поле не наше, контрактное Поэтому здесь небольшие вот эти упущения Они допускаются, ничего страшного Мы уже почти половину поля, я смотрю, прокультивировали Таким образом, да-да-да Продолжаем, ребят, культивировать, работаем по контракту, только на своей технике. А плюс в том, что мы работаем на своей технике по контракту, получим немножко больше денег, чем могли бы получить, если бы мы работали на технике нашего заказчика. косенака да очень сильно пачкается наш Т-150 да, и вот мне не нравится так модифицированных такой модифицированной техники то что некоторые элементы типа вот этой двери они просто-напросто забыли добавить текстуру грязи на нее да и теперь она у нас совершенно чистая в отличие от остального небольшой косяк а уже неприятно друзья ну ладно Да, но трактор скоро у нас капец Просто весь будет в грязи Что-то как-то кривовато пошло Но опять-таки, ребят, повторяю Что поле по контракту Не обязательно соблюдать а, Точность в, в спашке Или в культивации Или здесь главное просто сделать прогресс Чтобы у нас засчитали контракт И все Он практически уже слился, ребятки, с землей Трактор, да то есть Только по двери его можно узнать Что это едет какая-то техника так он совершенно уже черный стал от грязи. Ребят, хотели работаем. Все-таки поле опять с земелькой. Контракт на 21 поле, ребятки, завершен. Можно сворачивать пока что всю эту машинерию. Да, то есть до другого поля. Давайте посмотрим на состояние нашего с вами культиватора. Вроде в принципе.. Все отлично, то есть сильно он у нас не пострадал. Так, давайте-ка завершим тогда контракт этот, да, который мы сейчас только что выполнили. 792, друзья, уже половину мы окупили. И следующее поле у нас сразу же идет. Это какое? 19-е, не вариант. 22-е, кстати, да, наверное, будет. Вот, да, у нас тут есть рядышком 22-е. И мы, наверное, сейчас сразу же туда и... Поедем, ну а поедем, ребятки, и продолжим мы, естественно, в следующей нашей серии по фарминг симулятору, ребят. Я надеюсь, вам понравился такой формат видео, ну и, конечно же, хотелось бы узнать, ребят, ваше мнение по поводу видосов такого вот формата по фарминг симулятору, как вообще они вам заходят или нет, пожалуйста прокомментируйте это все, покажите мне, пожалуйста, свою активность, если действительно вам это заходит. Ну и давайте наберем на этот видос хотя бы 150 просмотров и 50 лайков, чтобы я и продолжал певить в дальнейшем похожие видосики по фарминг-симулятору, ну или по тем играм, ребятки, которые вам а, нравятся. Пишите в комментариях свою любимую игру, а я непременно посмотрю и, возможно, в ближайшем ребятки, в будущем вы купите свою любимую игру на